Сегодня у нас 5 декабря 2019 года. Вчера мы купили мотоцикл и сегодня мы поставили его на учет. Вчера, даже ночью, сегодня мы 5 числа купили мотоцикл, пол третьего. И уже сегодня 12 поставили на учет. Так, можно документы тогда сразу? Так, обокрашенный, да? Ну да. По цене он стоял 225 Сейчас по цене. По цене, вот сейчас без торга я отдаю по этой цене. Я везу один из этих мотоциклов, а вы угадайте какой. А не, мне ПТС куса можно. Угу, спасибо. Так, получается, здесь... А, Артём Владимирович, Совы, а да? Владимирович. Овежда. А, Вадим Ильич, да, извиняюсь. как написано, вы, Вадим Ильич, да. Так, бум-бум-бум. Э вы ставили на учет его в 2018 году, да? Ну, да. Угу. А нем, получается, человек сезон покатал, и всё. Один сезон. Да. Куда-то, наверное, дело он уехал его в он говорил да что он там где-то в крыму говорит я в другом регионе так здпц здпц 36 26 есть 30 15 15 да все верно а, бом, бом, бом а потска дубликат птс дубликат да. А ключей один или два, не пусть. Да, ага, хорошо, спасибо. Так, грузиков нет. Грузики надо поставить. Крепеж есть. Здесь крепежа нет. Вырвано с корнями. Так, ручки не оригинал. Зеркала не оригинал. Бак крошу. Резинку уплотнительную надо будет. Посмотреть на воде держит. Потюков нет. ржавый бак в можно попросить вас поднять не, не, сидушку, вот, клюшка вот, туда спасибо я вот. да, я понял, вот тут все оригинально, не, пере, не перешивалось спасибо так, дукати, родная стоит пластик пластик, краш, ремонтировался Вроде крашен, ремонтировался. Вот здесь все время места вот они ремонта. Здесь норм. Падал налево. Антифриз. Антифриза нет. Антифриза нет. Вообще нет. Ушел куда-то антифриз. А вы его обслуживали, нет? В вашем сервисе? В нашем сервисе, да. Антифриза нет. Вообще уж? Да. Терли оригинал. Оригинал. это. Нет, это не оригинал. И это не оригинал, но похоже. Так, поворотники товары. Фара. Самое интересное. Оригинал. Здесь поворотники не оригинал. Здесь тоже поворотники не оригинал. Радиатор. Радиатор. Падал. Это не оригинальный, ее купить вообще невозможно, только вытачиваем. Радиатор как новый. Походу валялся, радиатор меняли. вилку смотрим. Здесь каких-то жестких разборов я не вижу, либо новая гайка. Так. Ну, выглядит, конечно, поинтереснее нам. Намного аккуратнее выглядит диски, диски болты новые, диски тоже новые. Так, сравниваем другие диска. Типа без пробега что ли? Так, 4 8, 4 Так, из пяти наверное, да здесь диски вообще новые стоят походу делать 452 460 диски все таки не новые но в хорошем состоянии крупки все норму 5,7 и нормой стоит теня лампа за что могут менты, менты докопаться так что у нас какая-то хрень это такое какие-то хомуты типа для камеры наверно зажимается слайдер стёрт падение было так бак покрас 0 5 миллиметров или 0,2 0,3 Яйца Яйца вряд ли, потому что бак не спортивный 0,1 А вот здесь шпакли много ну, много 0,3 1,4 миллиметра, А вот здесь много шпакли, 0,5 0,4 Много Много на вот 2 миллиметра, здесь шпакли вот так так, эти понятно а он вот так и купил, ничего не делал, да? нет, не, не, не. купил, катался и теперь не, просто ничего, не ничего не делал ну, оригинальный я понял, да, оригинальный комплект инструмента. покупал он ниже или где-то? нет, покупали у них, или там, которые купали я понял, с рук, да? а, ну да, уже, уже да. да так, все понятно ключики, да, понятно Хорошо, спасибо. Здесь все выглядит неплохо, не сильно продавленная краска, краска не стерта, значит не часто на нем прыгали, сидели, катались. Вот цвет мы не увидим, как и год. Так, наклейка почти стерлась. Цвет, вроде в норме. Так. В лучшем состоянии, чем вчерашний, конечно. Резина. Резина Мишлен, Мишлен 2ST. Pilot Road 2. И год у нас 18 год. В принципе, можно еще катать. Это вообще, походу, свежая стоит. А что еще? Да, можно ездить. 18 год резина. Оставить можно. Можно менять в принципе сейчас будем заводить. Смотрим, мотор разбирался, нет. Парни, а вы с ним что-то делали серьезное? Ну, точка просто приехал, масла, фильтра и все, да, такое. Ну что, то есть ремонтов не было у него. Сцепление, не? Это просто сцепление снималось, походу. Прокладки как новые. Конечно, состояние поинтереснее, чем вчерашнее. Причем в разы. Даже если делаю, то восстановили нормально. Кроме того, что он покрашен. Так. С вашего позволения могу завести его, да? Может быть туда выкатить его? У нас застопорилась а, жестко, жестко. Здесь вареные поменялись, как бы всего. А, здесь у нас что, цепочка тяжка еще есть. Грузиков до хрена там. Так. холодно абсолютно. Вот я за другое касаюсь того же трубы. Да. Все включили, завелся вообще спокойно. Абсолютно. Вот это вот оригинальная крышка, ее вообще нельзя найти. Новые не знаю, есть или нет, но на баусном рынке вот эта вот крышка сразу отваливается на и по выпалости можно понять, что он не сильно падал если падал, то поменяли целиком термостат Такихся жесткий потертностей я не вижу Сейчас нагреюсь. Пара работает Поворотник у Моргание есть Поворотник есть Поворотник есть штука настройка после неоригинальная китайская стоит сума не слышно на чувстве что был залив сумма Мотор разбирался, скорее всего, потому что здесь есть герметик. И есть слизанные болты Герметик на родной. Потеков масла я не вижу. Пока что. Не наблюдаю ни потеков масла, ничего. Здесь герметик тоже черный красивый. Газану чуть газануть чуть-чуть ну чуть-чуть, да, газаните ага Шатенька. ага, отлично, да, спасибо да, Все, да, спасибо, всё, да. заряд идет, перезаряда нет Все хорошо так. сейчас теперь посмотрим на движитель, как себя чувствует Ой. я не слышу такого-то такого злого можно, да? Все так не слышите, немножко натяжитель подчепливает, это ничего страшного. Ну состояние мне вполне нравится. Вилка сухая, сейчас проверю. Попрыгаю его. А у него принудиловка стоит, да, насколько я понял. Он говорил вроде клавиши в принудиловке у него стоит, или я перепутал? Вилка, это Вентилятора. Или это не у него, и я делать не не не не не путаю. А да. Да, да, да, да, да, я понял. Так, ну весь трасенный а, в круг. Как бы. Диски норм, если будет, резина нормальная Масло свежее, светленькое Недавно масло меняли, да, наверное? Да. Но ну, Светленькое масло там, да Красненькое масло Есть потерто здесь, падал на обе стороны а, Номер крутой, кстати Все еще По пробегу не могу сказать, что много Потому что трубы целенькие 15 тысяч, ну я думаю, пускай даже если будет 30 Это не так много, это не 300 Так, по дискам по колодкам колодки есть а передние колодки передние колодки есть больше половины если вообще процентов 20 максимум 20, и задние колодки у нас вот, задние колодки можно было бы конечно поменять уже но ну, не прям связь срочно не срочно но уже скоро вот. эти суппорта обычно подкусывают, поэтому у них здесь может быть и износ дисков больше, а за счет того, что у него, он однопоршневой, у него подкусывает бывает у этих суппортов, поэтому бывает диски так быстрее снашивается и изнашивается быстрее колодка. Так, в принципе, все нравится, сейчас попрыгаю и, в принципе, все. Можно я поп попрыгаю на да? Я в Михермоте, один тоже взял. Они, короче, вилка, то есть у них, они, видимо, забыли масло залить. то есть она вот прыгает, прямо-то разобрать надо вот нет, но просто, видимо, неправильно поставили каташку. Я говорю, как там каташку, ну, да. ну, так поставить, я не знаю, только там масла нет, них 100%. Она вообще так сухая ну, ну, ну, ну, ну, Прыгает, а можно попросить так и попрыгать? А okay. Что-то он как-то сильно подпрыгивает. Сзади, да. А да, не вроде работает. Настройка, видимо, да, плавно поднимается. Нормально. Не, не, нормально. Все, спасибо большое. Вопросов нет. Так, ну туда будем сообщать. Все, благодарю. Ну что, в целом посмотрел мотоцикл. У него, конечно, он крашеный. У него много, много больше оригинала стоит. У него не хватает одного грузика, весь крашеный. А, что еще интересного? У него а, стоит нормальная резина, колодки. То есть задние диски, задние колодки только поменять, может быть, в середине сезона. Цепь звезды в норме. А, Каких-то косяков не увидел. Заводится хорошо. Да и, в принципе, я думаю, его надо забирать. Но только цена, он сказал, 235, типа 45, и того 230. А торга особо большого не будет, но в отличие от того, что я видел вчера за 200, но я бы сказал, бы этот вариант, конечно, поинтереснее. Причем, это, насколько я понимаю, 2006 год, а то 2005. Как-то вот так. Положение это требует меньше. Можно я на камеру тогда? Ничего? Да. Сейчас Сейчас, сколько пришло? обновить Обновите, да, вот так. 225. окей. 225, okay. Время пол третьего ночи, уже 5 декабря. Вот мы сейчас забираем мотоцикл, вот этот вот корнет. Так что пишите комментарии, кто угадал, какой мы возьмем. Артему спасибо за то, что ночью согласился. Собственно, вот он аппарат еще, который мы забираем. Те, кто угадал, напишите в комментарии, ура, я угадал. Заводим его смотрим. Я на нем уже прокатился, попробовал тормоза, попробовал раму, соответственно, на совосность бросал руки на маленькой скорости. Ну, насколько возможно было вот в этом паркинге это сделать, я это максимально постарался сделать. Все, мы грузим а, мотоцикл и уезжаем на кашель. Завтра будет ставить на учет. Так, ну что, красавчика загнали, расперли. Время у нас уже пол полтретьего, без 23. Все, сейчас поедем. Вам спасибо большое. Да, Всего нет, доброго. Хорошо, дорогие. Благодарю. Все, погнали. Ну что, господа, это утро следующего дня. Время у нас 11 Уже. Как бы не утро, но одиннадцать, да, но как бы уже и не утро. А вот. Сейчас, сейчас все документы у меня, все сделано, договоры. Вчера были подписаны. И сейчас я еду в Морео ставить мотоцикл на учет вот смотрим как быстро я это сделаю я постараюсь конечно снять для вас максимально по времени как это происходит у нас я думаю что часа в два мы уже будем свободны то есть через пару часов даже в час наверное надеюсь что уже буду свободны. он а, тарахтит там сходня, трап которого не было в этой машине и мотоцикл там не болтается очень плотно привязан он всю ночь простоял сейчас видим ставить на учет Время полдвенадцатого. Я уже стою на осмотр. Ждем очереди. Три машины. Надо будет номер подправить, закопаюсь. Но вот так будет лучше. Номер подправил. Вон машины стоят. Примерно вот так. Лямки даже не отцеплял. Чтобы потом просто крючками прицепился и все. Вот так работает на холодном. Спустя 10 минут, мотоцикл уже закреплен, растянут. Сейчас осталось получить документы и все на базу. Погнали. Госпошлину оплатил, там у них терминал ни хрена не работает. Пришлось бежать в соседнее здание, там сделать госпошлину, оплатить. Но в принципе документы сдал. Сказали минут 20 подождать, но это нормальное явление. Пока сделают СТС, пока сделают там все штампики. В принципе и все. Вот примерно минут через 15-20 я уже могу отчаливать. А время на секундочку у нас сейчас без трех минут 12. 20 минут 1. и, в принципе, я готов отправляться. Мотоцикл на учете, документы получил. Так что, это, наверное, все. С этим мотоциклом сейчас еще будут проводиться некоторые работы, но эти работы будут а, исключительно... А, тюнинг характера там, мы будем сейчас ставить на него регистратор и тому подобное то есть мы ему максимум проведем может диагностику двигателя для успокоения заказчика и в принципе все чтобы не было голословным вот время а завтра я утром мама я в дубае мама мама я в дубае короче говоря завтра мы летим 6 числа утром мы улетаем во Вьетнам Если хотите посмотреть наше путешествие Канал Патрик вещает Будет ссылка в описании, если хотите То есть, по факту, за час я поставил мотоцикл на учет На самом деле, это очень быстро Обычно бывает, но ну, часа полтора-два Это очень быстро произошло Машин немного, очереди не было Там была некоторая очередь Но, видимо, те, кто приезжал в 8 утра Вот, они вместе со мной по факту получали если у вас получается быстрее ставить на учет, расскажите, как это вы делаете. Ну вот мы вот делаем примерно вот таким образом. Кому интересно смотреть было, ставим лайки, дизлайки. Кому не интересно, пишем комментарии, что понравилось, что не понравилось. И всем спасибо, кто смотрел. Ну и пока-пока. Я пока снимал видео, поехал и рук не хватило пристегнуться. Мне уже эта фигня начинает пищать. Чтобы никто не нервничал, то, что я не пристегнусь. Вот, вот. Я пристегнул Время без 15 час Меньше чем за 2 часа Я успел поставить мотоцикл на учет Вместе со страховками, с доставками Со всеми делами Это такое, послесловие